Перед покупкой обязательно проверьте, не проживают ли там люди, нет ли прописанных. Во-вторых, на квартире могут быть долги. Ну и конечно, квартиру нужно будет обязательно осмотреть, так как состояние объекта на момент составления отсчета оценщика фото лота могут несколько отличаться от текущего состояния. Например, на фото квартира с ремонтом и мебелью, а после выезда бывших владельцев ее состояние иное. Друзья. Мы искренне желаем вам успеха и побед на торгах. Если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем. Также вы можете получить больше информации о торгах, если зарегистрируетесь на бесплатный урок по ссылке в описании к видео. Если хотите больше полезной информации, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!